Этот же бегом еще старается, Максимка-то. Иди сюда! Молодец, Толя, молодец! молодец не упал ни разу. Отлично, а? Не упал ни разу, да, не упал ни разу. Давай, давай. Вот-вот. Давай, давай, давай, давай. Ты вперед, наклоняйся, Я Толя. Лома. Молодец, вперед, наклоняйся, вперед. стоп пока. пока. Ну, отдохни немножко. За меня снимает. Да, снимает. Нравится Я тебе на коньках меня. ездить? Да. У тебя сегодня удачный день. Да. Что? Давай опять. Что, Давай пять. что у тебя сегодня было удачного? Все. Ну, например, первое. Что первое было удачное? Диплом. Толя? А? Ну-ка какой тебе диплом-то дали? На первое место. Какое первое место? Конкурс рисунков. Конкурс рисунков? А каких рисунков? Про маму. Рисунки Ого. про маму были. Хорошо. Что, Максим? что? Хватит. Что хватит? Мать. Получаем. Хорошо, давай